Тор против VPN, VPN против Тор, что выбрать и нужно ли это? Ответ на второй вопрос – да, нужно, особенно в наше неспокойное время. Ответ на первый – ну, нужно разбираться, начнем с TOR. Известен он давно. Первый релиз был опубликован в 2002 году, причем сразу с открытым исходным кодом. А разрабатываться технология начала еще в далеком 95 году И связана, во-первых, с военно-морскими силами США и, во-вторых, с DARPA. А что на заре интернет не было связано с DARPA – ничего. Итак, Тор от английского The Onion Routing – луковая маршрутизация. Тор действительно в основе своей имеет луковицу как в прямом смысле, так и в смысле Чаполина. Это распределенная децентрализованная сеть независимых узлов, нот которые пропускают через себя трафик от вас и обратно и за счет луковочной технологии позволяют вам сохранять анонимность в сети. Как? Ваш запрос в браузере, например, Google.com — это сердцевина луковицы. Перед отправкой запроса клиент Tor строит случайный маршрут, состоящий минимум из трех узлов. А значит ваш запрос защищен как минимум тремя слоями луковицы. Луковица отправляется в путь и на каждом этапе она теряет по одному слою. Каждый узел знает, откуда пришла луковица и куда ее передать дальше. То есть предыдущий IP и следующий. И только финальный выходной узел снимает последний слой и узнает, что вам нужен сайт google.com, сердцевины луковицы. Он открывает сайт Google и отправляет его обратно по той же схеме. Сайт Google думает, что это не вы обратились к нему, а вот это последняя нода. Ему кажется, что вы зашли с этого IP. И каждый узел маршрута также не знает кто вы, он знает лишь предыдущий и следующий IP, то есть откуда пришел запрос и куда его отправить. И лишь первый узел знает ваш реальный IP, но он теряется в последующем маршруте. Для того, чтобы выяснить ваш реальный IP, злоумышленнику должны принадлежать все три узла, а так как маршруты всегда случайные, ему должны принадлежать все узлы сети TOR. Сейчас это около 10 тысяч серверов, такая потенциальная возможность есть у ANB, но на данный момент нет подтвержденной информации о связи TOR с ANB. Это что касается анонимности в сети. Кроме того, Тор используется для обхода блокировок. Ну и я думаю понятно по какому принципу. Скажем, сайт Rootracker.org заблокирован Роскомнадзором для жителей России. Но при заходе через Тор не вы попадаете на Rootracker, а какой-то странный пользователь с последнего узла сети. Технически работа с Тор очень проста. Вы устанавливаете Тор-браузер и работаете. Проект бесплатный, поддерживается энтузиастом. Теперь о VPN. VPN — это технология, которая как бы ложится на классический интернет, как колбаса ложится на хлеб, образуя бутерброд. Мы не будем рассматривать все способы применения VPN, а поговорим о том, что с аббревиатурой VPN сейчас и ассоциируется. А именно о той технологии, что позволяет обойти блокировки и обезопасить ваш трафик в общественных сетях. VPN похож на тор только в очень отдаленном приближении. Здесь также вы выходите в интернет не под своим IP, физически это выглядит так, как будто вы житель другой страны, но достигается в отличие от TOR это за счет установки тоннеля между только двумя компьютерами – вашим и каким-то в сети. То есть в отличие от TOR, где маршрут меняется каждые 10 минут, тут вы знаете точку выхода, поскольку вам ее нужно предварительно арендовать. Называется эта точка VPS — виртуальный персональный сервер. И стоит, начиная от 2 долларов в месяц. То есть работает это так. Вы арендуете сервер в какой-то другой стране, иначе зачем нужен VPN. Устанавливаете на свой компьютер программное обеспечение, например, на основе OpenVPN, и ваш компьютер соединяется с удаленным сервером по зашифрованному каналу. Таким образом вы выходите в интернет от имени, а имя в сети — это, напомню, IP-адрес. Того компьютера, с которым установили соединение. Можете посещать любые сайты, в том числе заблокированные в вашей стране. При попытке вас отследить будет казаться, что вы просто зашли на удаленный сервер и сидите на нем. Попытка перехватить трафик и проанализировать где вы были ни к чему не приведет. Трафик шифруется, причем в отличие от Tor весь, а не только тот, что идет через браузер. Так работает технология в принципе. Вы можете сделать все самостоятельно, например, с помощью бесплатного сервиса Amnesia VPN, ссылка на скринкаст в описании, либо обратиться к платным VPN-сервисам, которые все сделают за вас и просто предоставят вам доступ к их VPN-серверу за отдельную плату. А теперь попробую ответить на вопрос, что выбрать, Tor или VPN. Тор бесплатный, анонимный, но медленный в сравнении с VPN. Ваш IP-адрес установить практически невозможно, а вот сам факт использования ТОР наоборот несложно. Полиция и спецслужбы могут брать на заметку всех, кто пользуется Tor, как потенциально опасных. VPN платный, пусть и 2 доллара в месяц, но это не бесплатно. Он быстрый, трафик шифруется, это хорошо. Им можно пользоваться в общественных сетях, например, в кафе с бесплатным Wi-Fi не опасаясь перехвата трафика. С помощью VPN можно смотреть, например, американский Netflix, который будет думать, что вы в Америке. Это относится к плюсам. Минусы. Вы выходите в сеть всегда под одним IP. Пусть и не под своим, и это плохо. А еще хуже, что тут нет луковичной технологии и арендованный VPS сервер в принципе знает ваш реальный IP. Это не значит, что его знают все, но потенциальная возможность утечки есть. Что выбрать, TOR или VPN? Выбирайте спокойствие, как советовал Карлсон. Нет денег — используйте TOR. Он сохраняет анонимность и позволяет обходить блокировки. Есть деньги — хотя бы 2 доллара — возьмите VPN. Вы также обходите блокировки и плюс к тому получаете дополнительную защиту трафика. Если есть деньги — опасения — используйте и то, и другое. Если опасения очень сильны — не используйте ничего. Отключите интернет, сожгите компьютер — все, всем пока.